Нас все-таки смотрят не бизнес, а нас смотрят люди. Поэтому я, наверное, поделюсь тем, что позволяет мне и помогает мне руководить людьми, помогать им развиваться, самому себе тоже помогать как-то развиваться. Наверное, базовая вещь, я, с которой я хотел бы начать, это все-таки тайм-менеджмент, потому что нету более невосполнимого ресурса, чем время. Поэтому до тех пор, пока мы не научимся его оптимально использовать, инвестировать, ничего хорошего не получится. Из нас будет сочиться энергия, из нас будет сочиться э, упущенная выгода, все что угодно. Я очень хорошо помню, как там, еще работая в Яндексе, лет до 25, а то и до 27, я вполне себе позволял игнорировать например, такую базовую программу в любом ноутбуке, как календарь. Ну, Потому что когда у тебя встречи 2-3 в день, ты их примерно помнишь. Когда у тебя встречи в основном важные, ты их помнишь и на 2-3-4 на на дня вперед. Вот. Поэтому где-то я что-то не записал, где-то еще что-то в какой-то момент базово нужно признать, что человеческая голова не должна заниматься механически неполезными действиями, такими, как запоминать время, даты, еще что-то. Да, для этого есть инструмент автоматизации. Поэтому базово, пожалуйста, подумайте над тем, как вы логируете свое время, свои встречи. Вот даже дорогой. Чем ты пользуешься лично? Календарем, который встроен в моем Маке, он у меня синхронизируется с Айфоном, с iPad, с, с Лизой синхронизируется с моей помощницей, И, соответственно, она видит все, я вижу все все, все встречи, она может какие-то добавлять встречи. Если что-то изменится, я это все сразу вижу. У меня за последние года три не было ни одной ситуации, где я что-то забывал, где я что-то ну, куда-то не приходил, или ко мне кто-то приходил неожиданно. Ну, то есть это такие гигиенические факторы, которые нужно сначала решить. Перед тем, как мы будем говорить о высоких материях и каких-то там а, крутых программах, вот, вот это базовая вещь. Такая же базовая вещь, я считаю, это модным словом сейчас это называется mind map. У нас в голове у всех есть причинно-следственные связи между проектами, процессами, процедурами, которые мы делаем внутри. Я долгое время мучился. Вот как так? Вот у меня там есть X количество бизнесов. В X количество бизнесов есть Y количество команд, которые делают Z количество процессов. Вот как мне это все в голове уложить, чтобы я не забывал, что этому человеку я это обещал, здесь нужно проконтролировать это и так далее. Мне, я не мог понять, как это вот засунуть. Я это мог засунуть в листок бумаги. Листок бумаги – очень плохой инструмент. Я вот недавно свою подругу, которая очень… Клевый предприниматель, кстати, может быть, я тебя с ней э, познакомлю, тебе будет интересно с ней пообщаться. Это прям такая женщина, которая делает мировой бренд в э, косметологии для зубов из России. То есть это прям уникальная возможность пообщаться с человеком, который встает против Колгейта, против Джонсона, таких корпораций. Так вот, я ее заставил просто там под страхом того, что мы с ней не будем дружить, отказаться от блокнотов, отказаться от бумаг. Потому что, да, на каждой встрече она приходила вот с таким молескином, который менялся где-то раз в месяц, потому что она его исписывала. И она начиналась. Здесь, значит, сюда, сюда рисуют Так, это я все праздник. Да, да, да. Я говорю, хорошо, а что ты потом с этим делаешь? Ну, я вот когда стою в пробке, я это перелистываю. Когда ты стоишь в пробке и перелистываешь, это не то же самое, что поставить себе ремайдер. Да? Mm -hmm. Ремайдер это программа тебе, вопреки всему, это обязательно помнить. Mm -hmm. Поэтому откажитесь, пожалуйста, от ручек, от бумажек. Рисуйте в них картинки, посылайте любовные письма своим там мальчикам, девочкам, что угодно. Для бизнеса это не работает. Ну, вот мы живем, правду в 21 веке уже. Ты mm пользуешься? -hmm. А, для этого я сейчас испытываю, у меня такой a тест Я пытаюсь понять, в чем я лучше уживусь. Есть такая программа OmniFocus, есть программа Things. Они позволяют разбить процессы на подзадачи, подзадачи, на под там, еще какие-то под истории. Я пытаюсь понять, какая мне из них будет комфортнее, удобнее. Потому что они по итогам функционалу похожи, а вот по интерфейсам немножечко, немножечко. Иди, все, что сейчас назовешь, и я назову их, чем да. пользуемся, мы ссылки вставим, это не реклама, мы ссылки вставим прям да? сверху. В чем да. мы пользуемся, тем мы все. Все инструменты вам дадим да, пользуйтесь про. Не, ну если рекламодатель захочет прийти и потом за это деньги заплатит, я не буду против, и более тоже, поделимся. Не вопрос. Значит, это такая базовая вещь, которая позволяет решить гигиенические факторы моего инвестирования времени, чтобы оно было эффективно. Дальше есть. Следующая задача любого бизнесмена – это задача коммуникации. Я вот в одном бизнесе не могу победить любовь людей, там это просто исторически так сложилось, любовь к Skype. Но это ужас, когда у тебя в скайпе идет общение, у тебя 584 чата, это все очень плохо и неудобно, и не структурировано. Поэтому во всех других бизнесах мы стараемся перейти на Slack который является смесью мессенджера-таск-менеджера тире какого-то. То Slack, он тоже он позволяет разделить общение по интересам. Да? То есть, если у меня в компании, например, есть разные департаменты, у каждого департамента есть свой Slack. Если есть какие-то рабочие группы, которые собирают из себя людей из разных департаментов, опять же, создается отдельный поток Slack. Это позволяет удобно решать, вот эти задачи. Удобно смотреть, когда тебя упомянули, когда нет, потому что ты сам знаешь прекрасно, да, вечно какой-нибудь бесконечной лентой Facebook невозможно. Для этого в Facebook есть notification, когда тебя конкретно упомянули. Да, вот в Slack это то же самое есть. — название Slack? — Slack, да, Slack. Это достаточно популярный американский, можно его назвать стартапом или нет, но, да, это… — я даже не слышал. — Это очень удобный, очень удобный инструмент. Большинство it компаний сейчас на него переходят, его используют как корпоративный мессенджер, теракторский мессенджер. Еще. А, не могу не упомянуть, не реклама, да, но пользуюсь нашим же своим любимым сервисом Юду. А, как я его использую? Во-первых, он очень сильно помогает Лизе, экономит Лизе на время, когда нужно что-то где-то откуда-то привезти, забрать. Вот я, например, после лечу к своему любимому дедушке в Будапешт. А, дедушка мне вот такой список всего выдал, начиная от там, пивной установки, с... до закачки. Да, то есть, так, ребят, раз, это не нативная реклама. Это не нативная реклама, это правда. То есть Юдуком он позволяет решить большое количество задач, начиная от курьерских, заканчивая там, бытовым ремонтом фрилансом и всем чем угодно. Mm -hmm. Поэтому, если что-то надо где-то забрать на другом конце Москвы, вот, например, вот эту пивную установку, у меня дедушка там свои почти 90 лет все равно любит пиво. То есть, сервис по доставке? Он, он может тебе привести то есть, человек едет, покупает для тебя что-то, тебе привозит. А, поэтому это экономит большое количество времени.